Ребят, всем привет! Меня зовут Роман Шкудар, специальная для компании Market. Сегодня проведем обзор рынка криптовалют. Начнем с битка. Значит, что у нас по битку, ребят? Очень долго мы стояли в зоне 18700, потом цена вышла наверх выше 2300, 2400 и начала формироваться точка входа. Но видите, сейчас пока пилят и сейчас формировали еще один уровень в зоне 20 тысяч, то есть круглая цифра. Ниже 20 он не идет. Поэтому сейчас будем смотреть. Сейчас очень много зависит от S&P, потому что обычно биток сейчас очень сильно компирует движение S&P. Пока сейчас тут консолидация. Выглядит неплохо, набрали тут позицию, но не факт, что цена еще раз сюда не сходит. Может еще раз ходить и модель поломается. Поэтому надо вот понаблюдать, что будет происходить. Пока вроде бы держится, но желательно выходить выше там 21 тысячи и так далее. По S&P, ребят, у нас пока что... Э, если мы возьмем среднесрочно, у нас все-таки нисходящая уже тенденция. Потому что мы видим, что с начала 2022 года у нас не было обновления хаев. То есть постоянно снижение, видите, движение, попытка перехая нету дальше сниз. потом перелов есть, дальше опять откат. То есть все хаи понижательные и здесь то же самое. То есть чтобы чем-то говорить, что у нас будет восходящая тенденция, надо пробивать уровень 4.320. Вот эту вот зону. Если это будет пробито, тогда о чем-то можно говорить. Пока это все смотрится больше на снижение. Как бы посмотрим, как оно будет здесь. Конечно, может быть сейчас к концу года что-то будет, но пока что смотрится так себе. Ада, ребят, ада вернулась выше 0.40, но сейчас обратно зашли мы ниже данного уровня. То есть 0.40, вот. Ну 40 копеек, можно так сказать. Значит, если АДУ надо смотреть от нижней границы, вот здесь, вот со стопом за вот этот хвост, если от АДУ посмотреть. Других вариантов здесь нет. Как бы BNB, ребят, BNB сильнее рынка, подошел к уровню 336. Сейчас пытается пробить, закрепиться. видите, прошли откат и сейчас попытка еще одного пробоя. Если сумеют закрепиться выше 336, можно смотреть на открытие длинных позиций со стопом. С целью плюс-минус, ну первая цель, ребята, будет вот здесь. Я думаю, где-то 360, ну и дальше уже там покруче цели, там 450. Ну это очень много. Посмотрим, 100 долларов сможет ли он пройти. Но BNB сильнее рынка, очень крутая монета на самом-то деле. Dash, ребят. Ну Dash я жду выхода выше, сейчас, секунду, я тут. Выхода выше вот этой верхней границы, 48,4. Если сумеет пробить, пойти дальше, значит будет у нас движение. Типа дальше в зону... Там 58 долларов. Поэтому жду закрепления выше 48,4. Дальше ДОТ. ДОТ, ребят, DOT, DOT, DOT, что у нас здесь? У нас был уровень в зоне 6, если не ошибаюсь. Да, 6 долларов тут был уровень. Вначале пробили вниз, потом вернулись обратно. И сейчас вот пока стоят выше. Но тоже в консолидации. Если смотреть, ребят, лучше смотреть уже выше там 6,8. 6.8 если пойдет, тогда сразу потенциал на 8 долларов. Вот здесь выход выше этой границы. Ну или где-то с нижней вот этой части. С 6.2 со стопом там за 6.1. Где-то так вот, если вот брать по доту. Но дот неплохая монета, цена тоже неплохая. EOS. Пока на месте не интересно здесь, честно вам скажу. Пока непонятно, непонятно он вообще стоит тут в диапазоне. Я бы, я бы пока сюда не лез. Эфир Эфир э, сильнее рынка, вышел был с э, диапазона 1350 долларов и сейчас вот 1500, можно рассмотреть точку вот здесь вот 1500 со стопом за 1500 долларов, но надо еще хотя бы две свечки, если мы говорим сейчас о дневном графике. Если мы возьмем, э, если мы возьмем четырехчасовик, допустим, да, то у нас на четырехчасовике Здесь ну то же самое, вот эта зона 1512-1510. Лучше стоп, конечно, сюда поставить, но это может быть многовато. Ну хотя если по 1510 купить, стоп 1475. Значит, вот это 35 долларов, где-то 2 процента 2,5%. Ну, в целом неплохо. Можно так взять, если сюда еще раздадут. Пока понаблюдать надо. Значит, эфир посмотреть. лайткоин, сильнее рынка. Вообще, лайткоин, ребят, посмотрите, что сделал. Пробил здесь уровень, вышел вверх и сейчас вот в принципе light смотрим вот 66 долларов плюс-минус там 65 и 8 если пробьет все идем там на 85 88 долларов в целом очень неплохо но надо вот эту верхнюю границу пробивать сейчас уже заходить не стоит то есть верхняя граница диапазона ну или смотрите судо шорт позицию если тут еще раз добьют к этой точке со стопом выше вот этой консолидации значит что у нас по Солане Солана Вышло опять выше 31 доллара, тут хороший уровень был до да, 31 доллар, я там сидел, с ребята, с 29 долларов я покупал еще был раньше, 29, но я поставил цель 40, 40 долларов вот сюда, но пока оно не пошло, я маловато пока движение, я пока не выходил, то есть думаю еще посидеть в этой позиции. TRX, э -э -э ну, тут конечно выше 0,064,3 надо, вот это вот уровень, вон он. 0.064 и 4 даже, вот эта вот зона, если выходит, тогда идем дальше, или от 0.06, со стопом там 0.0, ну хотя да, на 0.06, 0.06, 0.05 и стоп можно поставить за ну там 0.059, ну 109 там даже, вот так вот сюда вот, и в целом вот у нас будет потенциал, неплохо в принципе тарик стоит, хотя э, пока тренда там никакого нет, просто сильнее рынка стоит и все. Значит, Lumen, что здесь? Тоже вот эта граница 0.1050, если рассмотреть на лонг, вот отсюда можно, хотя пока он... нужно, чтобы это было еще движение. Ripple, что у нас по хриплому хриплый у нас 0.43 где-то, хотя вот 0.44.4, вот тут можно посмотреть тоже точку со стопом вот сюда и цель 0.53. Вот в эту точку. В принципе, неплохо тут консолидация, ребят. Это вот очень интересная тема. где можно даже покупать 0.45, стоп 0.43.8. Вот так вот. 0.43.8 это насколько будет? Где-то 3%. Нам надо взять 10%. 10% это 0.05%. Сюда. В принципе, да, легко, ребят. Это неплохая точка. Вот это неплохая сделка может быть. Только обязательно стоп. Без стопа нельзя брать, уже он высоковато находится. И с не интересно здесь, честно, я брал, если брать, надо брать либо отсюда где-то, либо уже выше там 1.47 на выходе. Вот так, ребятки, в двух словах, будем смотреть, что у нас по битку сейчас будет происходить, значит. Кто желает, можете открывать счета в Маркет. неплохие вот здесь условия есть, видите, нормальная платформа, понятная для всех, то есть MetaTrader. И здесь можно выставлять, значит, заявки, связанная заявка и так далее, поэтому кто хочет, видите, есть инструменты по крипте, нормально торгуется, нормальные котировки, нормальные графики. И вот по битку сейчас будем наблюдать ситуацию, что будет происходить в этой зоне. То есть видите, пока не пускают наверх, уже очень долго он стоит, но там еще я смотрел, приблизительно где-то 4 месяца надо с вот этой точки. 4 месяца. Мы в принципе уже постояли 4 месяца, уже будет 5 месяцев скоро, уже 5 месяцев, потому что мы с июня месяца стоим в этой зоне. То есть там 18 ноября будет 5 месяцев, как мы стоим вот в этом диапазоне, это уже точно где-то должен быть выход куда-то, ребят, поэтому я думаю немного остается максимум там две недели, я думаю куда-то мы должны сходить, поэтому всем отличного дня, прибыльных сделок, успехов и хорошего настроения, ребят, увидимся в следующей неделе, всем пока.